Всем привет, с вами Праванта. Сегодня с нами отвечай. Твинк Плей. Твинк Плей. Сегодня мы играем в Roblox. Симулятор клика. Тут надо кликать и все такое. И получать питомцев, покупать. Это за 100 миллионов кликов это за 15, это за 300 тысяч, а этот за 100. Артем, покупай сейчас на питомца. Питомца. Я тоже покупаю. Так, и смотрите, смотрите, смотрите. У меня зайчик. Рейк. Рей. Пускай. Рей. Это зайчик. 15% как у Самый первый. Представляешь? А, а у меня вот, смотря, экипировал, нажми там, там где лапка, и нажми на питомца, у меня вот, видишь, и он дает мне по 4, он мне дает по 4 сейчас, и идем покупать, потому что я уже накопил, а он тебе сколько дает, уже котенок, экипировать, давай, У меня второй рейл. Скажи. Что? Для сколько уже? Питомцев для или для что? У сколько кликов? А, кликов уже 106. 106. 106. Э, у меня тут второй рейл. У, в... у меня... У меня выпал а, второй а, рейл. Но мне его не дали. Почему? Так нечестно. Так нечестно. Вы, вы же сами видели. Он мне уже дает по 11. Я покупаю следующий буст. И смотри, было 11, сейчас по 22 клика дается. У меня уже 500 кликов. Дальше по 33 дается. Покажи. Покажи. Ладно, ладно, я пошла. Мне ре... э, вот этот рейлик был, как вот этот Какой? Рере. А, рейлик. Покажи им на какой. А, у меня таких уже два рейлика. Вот видишь? И оп. И, и я, на... посмотри, ну, вот, я накопил две тысячи. Я накопил две тысячи. А -а -а. Вот, я не, я не шучу. Вот, видишь? <связать> <связать> потому что я купил буст на, на 500 кликов Это так кликаю, покупаю буст вот видишь буст за 500 но у меня уже сейчас по 1000 надо отдавать ха-ха <связать> <связать> ха-ха ха-ха ха-ха ха <Tuske butcher service> <shop> Э, я мимо кликал. Вс, это время почти. Так оп, тысяча пятьсот надо. Мне дают. Поскольку? А сто у меня уже А я все равно тебя обгоняю. Паса, как ты где? У меня сейчас 5000 тысяч. А у тебя сейчас две тысячи. Сейчас уже одиннадцать тысяч. Ну у тебя одна тысяча, у меня пятнадцать тысяч. У меня уже 17 тысяч, я покупаю Робит. Я не тот обид а хупил Я не тот обид Но мне уже дается плюс 110 Ну ладно, давайте мне а, Как мне передавать? Такер из локет Эд, эд, опен, нет Я все равно не понял английский язык Но все равно тебя уже обогнал опять Ну да, не будем соревновать, просто будем играть. Просто кликаем. Кликаем, кликаем, И у меня знаешь, сколько бусов? У меня сейчас бус, поскори пятнадцать, 15, а у тебя только 8. Я всё равно 8, 8 пробитков. А у меня 20 кликов. Ой, 20 тысяч кликов. Ха. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Э, у меня зависло. 23, 34. И покупанную пробитку на 10 рабитхов 40 тысяч покупаю и он мне дает все плюс 286 я тут на первом месте а нет уже нет потому пришел какой-то человек ладно давай покупать животных стой ты сейчас стой стой не кликай артем не кликай Идем. Идем. Посмотрим. Да ты кликаешь, и все равно. Я вижу, как ты кликаешь. 24 тысячи сейчас. Сейчас 25 тысяч. Ладно, так. Видишь, за 100 тысяч кликов можно покупать импостера. Опа. Да ну... Мы еще непопулярны, представляешь? Ну, конечно, я понимаю, но не получается. Видишь, как нас любят. Нас никто не любит. Представляешь? Так, робокс game Тут за 159 робоксов. И самое интересное. Знаешь что? Порталы. За самые лайтовые За 10 тысяч Робитхов, представляешь? Ну да А у меня сейчас сколько будет? А у меня сейчас 35 Робитхов А у тебя сколько там? 18 Пойдем покупать На животных Ну и куплю За 100 тысяч По 100 если на найду за 100, да. Так, ты покупаешь там, а я импостера постараюсь купить. Так, я так накапливаю, я накапливаю. Смотри, как летят. Мани, мани, мани. Конечно, я понимаю, что вам неприятно слушать, как мы кликаем. Ну, а что поделать. Ну, это такой симулятор. Так, клика. Давай-давай-давай, Артём, тебе сколько там уже? Я там, там только 30, 37 тысяч, а у меня 94, 95, и я покупаю. У меня красный, у меня красный импостер, а, желтый. это 2,5%, он сколько даёт? И, вау, Артём, Артём, Артём, Желтый импостер. Это имба! Смотри, сколько за один клик дается плюс 10 тысяч! Один клик дат плюс 10 тысяч. У меня еще эпический! Ха-ха Так, я раскошелюсь сегодня. Так за 90 кликов, за 90 тысяч кликов. Я здесь делаю 1 миллион, 1 миллион и 15 тысяч, ой, 150 тысяч, у меня уже, смотри, сколько, 800 тысяч, это имба, у меня уже 1 миллион, все, покупаю, и у меня 1 тысяча, у меня...